Всем добрый день! Сегодня видеоинструкция по сборке лестницы LS1.2HM. Данная видеоинструкции, думаю, наглядно и хорошо будет показано, как мы ее собирали. Но не забываем красить и сборка либо на ПВА-клея, либо на силиконы. Для того, чтобы приступить к сборке. Нам понадобится собрать основание и к поперечне 4.2 прикрутить шпильку. Основание собираем на шканты. Далее к основанию прикрепляем столб 3.1 и тетиву 2.1, как показано на видео. Собираем теперь ступени 1.2, 1.1, 1.3, 1.4. Закрепляем их саморезами. Затем надо установить столб 3.2 и тетиву 2.2, к нашей уже почти готовой лестнице. И также как и до этого набираем ступеньки под номером 1.2, 1.3 и 1.5. Как и в предыдущих шагах устанавливаем столб 3.3 и тетиву 2.3, закрепляя все на саморезы и шканты. Да и не забудьте нарастить шпильку, используя гайку 9.2. Далее, используя все, же, все те же ступени 1.2 и 1.3, собираем нашу лестницу. Далее берем тетиву 2.4, ступени 1.2, 1.3, 1.6, доделываем сборку, протягиваем окончательно лесенку и монтажем заглушки. Наша лестница готова. Я думаю, вам пригодилась данная инструкция, было очень полезно и интересно. Да, очень много цифр и букв, но я думаю, вы возьмете паспорт и когда будете делать себе сборку лесенки, вам она очень пригодится. Лайки, комментарии, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.